материнская любовь выносится в определенный тип любви. Вообще выделяют шесть типов любви. И только один из них, кстати, сексуальная любовь. То есть, когда мы говорим об интимных отношениях. А все остальные виды любви, они совсем про другое. Но сегодня мы поговорим про родительскую любовь. Материнская любовь считается безусловной. Что имеется в виду? Это такая любовь, когда мать любит ребенка не за что-то, а просто потому, что он есть. Просто потому, что она ему мать, а он ее ребенок. И часто, когда мы видим женщин, у которых дети попали в места лишения свободы, либо имеют какие-то очень серьезные проблемы по тому же самому здоровью, мы видим с ними матерей, которые не отказались от них. И тогда мы вспоминаем о безусловности материнской любви. В Противоположность материнской любви, отцовская любовь считается как раз-таки условной. То есть отец обычно любит своего ребенка за что-то. Вот почему отец обычно это мотиватор, который рассказывает о том, что он хочет видеть от ребенка, какие достижения, что нужно делать там, в спорте, в учебе. Это обычно папа подкалывать своего сына, как ты не можешь подтянуться или ты не можешь отжаться и тому подобного рода вещи. Папина любовь обычно заслуживается. И для того, чтобы папа тебя любил, что-то ты должен для этого сделать. Либо быть красивой маленькой девочкой, с которой приятно гулять, либо быть каким-то рекордсменом, который много чего добился и достиг, и тому подобного рода вещи. И я сейчас рассказала теорию, которая написана в книжках. Когда я прочитала это, я думаю, уже пока многие, которые меня слушали, очень сильно задумались. Когда я написала пост ВКонтакте по поводу материнской отцовской любви, безусловно и условной, я видела комментарии. Вы знаете, а я задумалась. И интересно, как, во-первых, меня дети видят, это были комментарии от женщин. А во-вторых... Женщины задумались, насколько их любовь, безусловна. Дело в том, что в нашей стране, и я не сильно уверена, что это только в нашей, мужчины сейчас не ходят на охоту, и они не ходят в какие-то большие путешествия. Они большую часть своего времени проводят на работе. И мало того, они зарабатывают деньги, очень часто, скажем так, не так редко. Они дистанцируются по разным причинам от семьи. Это может быть дистанция, потому что мужчине так удобно. Большей частью эта дистанция бывает, потому что так удобно женщине. Общепринято, что женщина воспитывает детей. Да, есть материнский инстинкт, да, она знает, как кормить ребенка, да, она знает, как ухаживать за ним и тому подобного рода вещи. Но в последнее время, если вы заметили, у матери становится любовь достаточно условной. Причем данная условная любовь она э, раньше школы практически не проявляется. А вот как только ребенок идет в школу, она начинает проявляться. Хотя, если э, верить тому, что я сейчас вижу, э, детские конкурсы красоты... Э, Какие-то проголосуйте за моего ребенка, он там что-то нарисовал. То есть постоянно дети участвуют в каких-то конкурсах, соревнованиях, которые, естественно, для них придумывают взрослые. Дети сами не могут в три года придумать, что у них должен быть конкурс рисунков или еще чего-то. Я не говорю, что соревнования это плохо. А я говорю о том, как к этому относятся родители. Потому что... Вот этот синдром отличника, когда а, ребенку очень нужно занимать места. И, если честно, большинство и э, комментариев под постом, ну и мои, собственно говоря, замечания по этому поводу, были про то, что заслуживать любовь приходится не у папы, а у мамы, потому что мама много чего требует. У мамы какие-то неудовлетворенные желания из ее детства, которые выполняют ее дочь или сын. Когда вызывали в школу моего папу, я была очень рада, потому что я знала, что папа сильно меня наказывать не будет. А когда вызывали маму, я понимала, что я попала хорошо. Кстати, по поводу теории, читается, что наказание от отца ребенок воспринимает как раз таки более адекватно, чем наказание от матери. На мать он обижается гораздо более сильно, чем на отца в плане наказания. Однако встает снова вопрос... А насколько отец вообще принимает в семьях участие в наказании? Причем не так редко я слышу такие вещи, когда происходят такие качели. Либо он совсем устранился, либо он наказывает очень сильно, не рассчитывая ни силы, ни свои какие-то возможности в данном случае. То есть он наносит не только как сказать, физическое наказание, да, не только физическое. Боль, но и моральную. От унижения до избиения. И избиение достаточно серьезного. То, что у нас называется, в принципе, насилием в семье. И мы же знаем эту историю, когда кричит и бьет слабый, а не наоборот. Потому что, ну, обидеть ребенка, но ну, это же не так. Сложно. Тем более, когда э, приходит семья и жалуется, что ребенок неуправляемый, специалисты знают, с кем надо работать. И это... Ребенок только делает то, что способствует сплочению семьи, как это ни странно. Именно его неуправляемость исплачивает семью. А у кого есть вопросы, задайте их. Так вот... Э... Часто женщине кажется, что она может справиться сама, и она не знает, как мужчину вовлечь в роль отца. Особенно если отец сказал «Ой, он такой маленький, я не знаю, как брать его на руки, я думаю, что я его поломаю» не переживайте еще никто не, не поломал никого это во-первых а во-вторых сначала мы отстраняем мужа от детей а потом жалуемся на то что он завел любовницу и на то что он бросил меня с тремя детьми на самом деле любая женщина рожает детей не потому что это как-то сплачивает семью не для мужчины подобного рода вещи она рожает потому что есть потребность родителей детей и когда мы устраняем отца от воспитания ребенка очень часто кстати только развод позволяет ему общаться и видеться с ребенком потому что в семье было не принято ко мне начали обращаться мужчины в последнее время которые хотят чтобы женщина обязательно родила несмотря на то что им 45 50 60 лет и они говорят следующее, они говорят, «А, предыдущих детей в предыдущем браке воспитывала жена, там я не принимала участия. я теперь хочу сам воспитывать ребенка. И вот насчет прям сам, я даже не знаю, они это буквально говорят, либо они все-таки предполагают, что у детей есть мама, потому что количество отцов-одиночек начинает расти, то есть женщины постепенно э, все больше э, выполняют мужскую роль, а не женскую, несмотря на инстинкты. Так вот собственное видео про то, что э, материнская любовь безусловная. И я сейчас не говорю о том, что если мама любит своего ребенка, то она его не может наказывать. Э, нет, конечно, мы про это говорим. Если мы посмотрим в природе, то любое животное будет рычать на своего малыша или что-то утаскивать его, несмотря на сопротивление, если ему либо грозит опасность, либо она считает, что нужно это сделать. Потому что все-таки в семье есть взрослый, и он все-таки главный, а не все наоборот. Поэтому у женщины, если есть мужчина, то попробуйте его сделать папой, себя сделать мамой, и э, если у вас поменялись роли, то у вас есть всегда время восстановить эти роли. Вы можете стать женщиной, а он стать мужчиной. И знаете, наверное, это очень приятно иметь рядом с собой настоящего мужчину, того, о котором вы всю свою жизнь мечтали. Если вы сейчас, смотря это видео, говорите, ага, ей легко рассуждать, а вот когда он вот так делает, приходите на госпитацию. Это тоже делается, это тоже работается Я вижу женщин, которые мечтают о том, чтобы их мужчина зарабатывал деньги, чтобы он ходил на работу. Но именно они не дают ему это делать и не своими действиями абсолютно вот там более глубокие причины на все на это а, любите своих детей как у вас получается как вы можете я точно знаю что вы самая лучшая мать для своего ребенка и я точно знаю что вы самый лучший отец для своего ребенка откуда я это знаю а вы вспомните себя и вспомните своих родителей. Ваши родители всегда самые лучшие. Самое лучшее, что у вас есть. То же самое у ваших детей. И прекратите себя казнить и виноватить. И тогда вам будет легче быть карающим папой. И легче быть безусловной мамой. И если вы что-то делаете не так... Что вам это просто показалось? На самом деле вы все это делаете из любви. Мама это мама, а папа это мама. Позвольте своему ребенку иметь и того, и другого. Наверное, это гораздо важнее в наше время, чем заслуженная любовь ребенка.